Всем привет! Сейчас будет легкий обзорчик Audi A6 c6 2 литра TFSI. Мне поможет моя доченька Аринка. вкратце и по делу. 2006 год, 170 лошадок, с коробкой Multitronic, пробег 300 тысяч километров.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 Дизайн универсальный и принимаемый для любых поездок. Деловая встреча, выезд на природу или же гламурный корпоратив, она всегда будет смотреться в тему. В кузове универсал аудио выглядит так же солидно и грациозно, как седан. Кузов Audi обработан двойной оцинковкой и лакокрасочное покрытие на премиальном уровне. Так как капот у нее длинноватый, двигатель расположен вдоль капота, центр тяжести находится дальше от салона. Но разработчики компенсировали уменьшением веса в передних крыльях и капоте за счет использования алюминия. Магнит-тест это подтвердил. Это касается и рейлингов на крыше. Я считаю это практично и долговечно. Под передними крыльями есть пенопласт, который глушит шумы с дороги. Не все производители заморачиваются насчет обесшумки в крыльях. А я на своем прадике обесшумел, так как люблю комфорт и хотел получить максимальный эффект от обесшумки. А тут уже все сделано до тебя, это большой плюс производителю Audi. По двигателю, здесь стоит двухлитровый турбированный на 170 лошадей, и 280 ньютон на метр. Достаточно для городской езды, когда нужно выстрелить. Правда, если увлекаться динамической ездой, ресурс двигателя существенно уменьшится. Это не трехлитровый MPI, где активная езда не в напряг, то да и проблем с ним меньше. У двушки тоже есть плюс, за счет простоты конструкции и чугунного блока цилиндров, ремонт обойдется гораздо дешевле, чем у старших моторов в линейке. В этой тачке расход бензина, как заявляет владелец, город 13 литров, трасса 9 литров. Проблема в этом двигателе есть и у каждого не разная, у кого-то на небольших пробегах всплывают косяки, а кто-то долго не знает бед. Все зависит, естественно, не только от машины, а в большей степени от владельца, как обслуживал, что заливал, вовремя ли все менял. Так как немец это не японец, который все стерпит. Это точно выставит счет согласно европейским ценам. Владелец этой тачки, он же оператор Денис, спустя 20 тысяч после покупки поменял патрубок на гидроусилитель. Оригинал стоил 200 долларов, но он решил сэкономить и инородные умельцы подлампичили, подобрали шланг высокого давления, распрессовали алюминий, запрессовали на новый шланг. Денис отъездил после этого 30 тысяч, пока все хорошо. В этом случае место было поколхозить и сэкономить. Потому что технически сложного в этом моменте и в этом косячке ничего не было. А в основном с немцем лучше не рисковать и ставить оригинальные запчасти или хороший аналог. Но оригинал, конечно же, есть оригинал и будет ходить больше. Есть отслеженная проблема с моторчиком климат-контроля, якобы щеток на 100 тысяч километров. После покупки этой аудюхи плохо работал климат-контроль, плохо дул, плохо охлаждал. После чего сделали вскрытие. Оказалось, что щетки моторчика сильно износились. Владелец поменял щетки климат-контроль заработал как надо. Интересно, это третья замена или же... Первая, ну, я думаю, тоже как бы третья, так как пробег 300 тысяч, а статистика и отзывы владельцев говорят, что каждый 100 тысяч моторчик нуждается в регламенте и в замене щеток. Переходим к коробке. Здесь стоит вариатор Multitronic с цепным приводом. Сочетался только с передним приводом. Хорошо переключает, не глючит и не толкает. С конструктивной точки зрения относительно надежен, но перегревы, перегрузки, пробуксовки убивают вариатор очень быстро. Поэтому жизненно важно менять чаще масло даже раньше, чем рекомендовано производителям. Ресурс цепи вариатора приблизительно 150 тысяч километров и стоит она не очень дорого. Но если не поменять вовремя, то повредятся конусы, которые стоят недешево. Точно диагностировать вариатор не получится без разборки агрегата. Как минимум не должно быть каких-то поддергиваний, пробуксовок и посторонних звуков. В большинстве случаев, насколько я слышал, их не ремонтируют, а просто меняют на контрактный аналогичный вариатор. Перейдем к ходовой. Ходовая имеет сложную многорычажную конструкцию для этого класса авто. Это нормальная картина для получения максимального комфорта. Перейдем к списку приблизительных ресурсов деталей подвески. Передний ступичный подшипник ходит 100 тысяч километров. Рулевые наконечники тоже 100 тысяч километров. Да, собственно, вся ходовая выхаживает 100 тысяч километров после замены деталей. То есть, как бы, если поставил оригинал, все, соточка на тебе вся отходит. Также есть проблема в работе электронного ручного тормоза. Загорается на панели индикатор ошибки. Иногда ручный тормоз просто перестает работать. Эта проблема возникает из-за потери контактов вследствие банального окисления проводки. Решается малой кровью с правильным электриком Так как у C6 тормоза работают хорошо Из-за конструктивной настройки Быстро изнашиваются тормозные колодки и диски Ходовая комфортная, не сильно капризная, но не дешевая А теперь самая приятная часть обзора – это салон. Садишься и не можешь понять, в какой тачке реальный пробег. Смотришь на одометра, а потом на салон и ломается привычная картина с затертостями и износом элементов, обшивки и ушатанных сидений. Это за японцев и корейцев, где 300 тысяч километров видно, что тачка покаталась, а здесь можно наездить 400 тысяч, открутить 200 и будет смотреться, как будто родной пробег. В чем собственная проблема этой тачки? Перекупать этим пользуется, а покупателю тяжело найти достойный вариант с родным пробегом. Спереди садишься и вставать не хочется. Удобно, как в кинотеатре, в вип-зоне. Сзади все так же приятно находиться, места достаточно. Здесь даже подлокотник продуманный до мелочей. Я сейчас покажу, как он работает. Так, вот у нас вот такой вот кармашек. Здесь аптечка может другое положить и так нажимаешь и вот такие вот подстаканники кстати регулируется чтоб не разлилось кофе ваше еще какой-то напиток именно толщина подстаканника чтоб не болталось вот четко вот это все регулируется и вот под ручкой четко, четко стаканчик поставил как бы все не хватает только телека то есть подлокотник такой классный продуманный мне нравится по сиденьям здесь используется натуральная кожа такая прикольная с каким-то рыжим бежевый рыжим цветом но комбинированная с замшью и именно замш находится там где надо то есть когда ты сидишь зимой на коже естественно булком холодно можно как бы простудиться но действительно холодно а летом нагревается машина и особенно когда на прямом солнышке через лобовое стекло садишься жарко. Все знают, что такое кожа, как бы кожа это классно, запах в салоне, все. Но вот есть такие вот минусы, то есть как бы в эксплуатации. А замж, естественно, здесь нет такого эффекта. Здесь как будто бы ты на ткани сидишь, но при этом это все натуралочка и смотрится грациозно и зачетно. Дефлекторы обдува есть даже сбоку. То есть вот настолько вот немцы заморачиваются на эту тему, но дело в том, что мне нравятся эти мелочи, я на них обращаю внимание. Ну, наша жизнь вся состоит из мелочей. Как раз из таких мелочей формируется общее мнение о комфорте. Много вставок алюминия это красиво и долговечно и всегда модно. В картах дверей и в ногах есть заводская диодная подсветка. Мелочь, но приятно. Ниши в картах дверей покрыты войлоком для того, чтобы вещи во время движения не создавали лишних звуков и не мешали прослушиванию музыки. Акустика на высоком уровне, грамотное расположение динамиков, высокие частоты ближе к ушам, средние и низкие на своем месте. Так как правильное расположение динамиков позволяет получить правильное и приятное звучание. И заводская шумоизоляция дополняет эту картину. В багажнике у нас стоит родной CD-ченджер и навигация вот здесь находится в такой нише, кстати, тоже она покрыта такой тканью шумоизоляция да, и здесь есть такой рычажок для фаркопа мы сейчас продемонстрируем фаркоп сам спрятан, естественно, чтобы не портить классный такой спортивный вид аудюхи а когда надо, так как это все-таки универсал, а это практичность как бы на кемпинг, на рыбалочку может там прицеп как бы или может какой-то вагончик прицепить. Да, то, конечно же, фаркоп нужен. Денис, продемонстрируй, что ты сделал, чтобы фаркоп, короче, высунулся и засунулся на свое штатное место. Приподнял вверх. И по ходу движения. Вот так вот крутанул. И вот вылетел. Все есть. Как бы зафиксировали. И также назад. Если он полностью сам не заходит, как бы, ну, как бы помочь надо. Здесь есть сеточка, очень удобно, если собачка в багажнике, чтобы не мешало за рулем, а то, знаете, как бы вкусняшки семья ест, и тут, опа, захочет перепрыгнуть, и вот как бы аварийная ситуация. Объем багажника 565 литров, а если задний ряд сложить, то получится шикарный 1660 литров, это показатель. Денис сейчас продемонстрирует, это владелец этой тачки, он же оператор. Денис, продемонстрируй, пожалуйста, зрителям, как надо разбирать салон и какой объем выходит у нас. Практически ровный пол и, как всегда, из наших традиций, да, собственно, традиций всех обзорчиков, ложиться в салон. И смотреть, сколько места, так закроют двери для общего понимания объема и вот рыбалочка как всегда легенький уклончик так метр восемьдесят шесть все все класса супер удобно класса действительно даже на ощупь салон высокого качества ты реально садишься ты как бы вот Понимаю, что это в эту тачку вкинули, не экономили, а именно проектировали так, чтобы люди как бы брали и говорили только позитивное свое мнение по поводу салона, это точно. Четкий отзывчивый руль, полная предсказуемость на дороге, и умеренно драйвое прохождение поворотов. Спортивным не назовешь, но произведением искусства точно. Не жесткая и не мягкая ходовая не дает раскачивать кузов и испытывать хвалкость в поворотах. Что что а с управлением у немцев всегда было хорошо? Вождение одно удовольствие. Тапок в пол жмем и получаем неплохое ускорение. Динамика, как по мне, на хорошем уровне. То есть для городского цикла, я считаю, глаза-глаза. Денис, за два года эксплуатации, что тебе больше всего в этой аудюхе цепляет? Комфорт и уверенность в вождении автомобиля. То есть вот именно вождение, получаешь удовольствие, да? Да, ну, не, не устаешь. Денис, планируешь в ближайшее время продавать эту тачку? Не планирую. За эти деньги альтернатив цена, качество, комфорт. Но здесь уже, скорее всего, больше удовольствия. Да, правильно чем практичность практичность мы иногда подразумеваем якобы дешевле но не всегда от того что от того что дешевле получаешь удовольствие Совершенно верно. финишируем и делаем выводы если же сравнивать с немцами в этом же классе mercedes мягкий комфортный бмв спорт а audi это золотая середина вот есть тачки удачные в плане многие ее хотят купить но за новую цену не все готовы платить а купить на вторичке она не освободит вас от недешевого обслуживания вроде все только хорошее сказали у меня есть несколько знакомых у которых были a66 A6, A6, дизель и бензинки в кузове седан и когда я спрашивала сколько обходится обслуживание Мои знакомые называли цифры, которые меня удивляли. Или они не на тот сервис заезжали. На же скажу, это бизнес-класс и оплата по бизнес-тарифу. Я надеюсь, вам понравился наш легкий обзорчик Audi A6 C6 2 литра TFSI. С вами был канал Ресурсы Факт. Ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. Пишите комментарии. Всем удачи на дорогах. Пока! Пап, а деньги? Да! Конечно, сколько я тебе должен? 250. Блис, ну у меня 200. Э -э. Ну ладно, ладно. Сказал, сделал.